Кокосовое масло от компании Парашют, производитель из Индии. Стопроцентное кокосовое масло с характерным сладковатым запахом и ароматом кокоса. Белая плотная консистенция. Заказывала я его на сайте Fofresh экомаркет российский. Подходит это масло для волос и для тела. Волосы не жирнит, не утяжеляет. Наношу масло, добавляю его при мытье волос в шампунь и затем смываю вместе с шампунью. Также наношу на кожу тела, впитывается легко и быстро, без жирного блеска. и Мне очень нравится его иногда наносить на лицо. Кожа становится мягкая. И ни один крем мне не доставляет такого эффекта.